У нас машины, машины какие-то остаются, если кто останется, мы перевезем, сюда в Москве. что? А да. Территориальная избирательная комиссия Солнечногорского района, Московской области, 23-25-22 декабря 2013 года. Нет, нет, цвет курсе как Он на да. совещании. нам председателя. не может Сделать? Я уже не Давайте пропустите нас. Давай, давай. Скажите, а кто это Ладыгин? Я уже третий раз ее фамилию скажу. Не знаю, не знаю. Они что-то, депутаты, она то Понял, Спасибо давайте оставим, мы уедем. Все, давайте оставим. меня очереди, да, как Саша, Проходим в зал, Дай, в зал до свидания. Ну, а что, а, что? еще будем стоять 30 а, ну, Я... ну, Не спешите, уже все здесь. Все. Не все. надо, вот, вот не да, надо проскакивать да, да, уголок. уголок не надо проскакивать. Заходите. Заходите. Заходите. Нет, нет. улица. Все, все, все. Проходите. Там Просто нет ваза... зеленой, это не горит. Каибы все на свете. Владимир, а можете позвонить на код? Какое у вас поселение? А жительно двадцать пять В какую сторону? Да, вот сейчас начали с каибами за свидания, проходим зал. До свидания, да. вам давали эти маски? 2969. Не спешите. А Мы а к... Не спешите Мы должны отступить. Мы должны отступить. Мы должны отступить. Мы должны отступить. Мы должны отступить. Мы должны мне в сотруднице что еще не проверил. Слушайте, а у меня там я я не, знаю, знаю, не что что? Когда, что А вы нас примите? Я к приму. Вот пока проходите, как я вас попрямлю. Там полно-дорожность стоит. А где монета? Да, Стоим уже давно. Вы не пускать? Так что вот, кто-то может здесь вс ⁇ -таки вс ⁇ -таки вс ⁇ -таки вс ⁇ 24, 24. 30, 24, На второй этаж. В зал заседания. Председатель, я два раза. Судья не здесь. Судья здесь. Судья не здесь. здесь. Судья не здесь. Судья не здесь. здесь. Судья здесь. Большое количество жалоб. Угу. Удаление препятствия наблюдению препятствий фотовидеосъемности. Нарушение Удаление порядка познания. подсчета голосов, не внесение данных в увеличенную копию протокола, уваривание бюллетеней из переносных да? урн без mm -hmm. оглашения количества бюллетеней в переносных урнах и количество бюллетеней, выданных для голосования вне помещения для голосования. То есть букет. Скажите, если у вас такие серьезные нарушения были, вы в полицию обращались? В полицию вот сейчас обратимся только. Угу, понял. Я звонила в полицию, меня удалили к наблюдателя и безрезультатно. Короче, куда вам тяжело? жалобы делим? Председатель ТИК. О, Господин председатель, возьмите жалобу. распишитесь на вопрос. председатель? Вот, вот, вот. Вы председатель ТИК? Да, смотри, какой красивый класс. Возьмите, пожалуйста, жалобу. Жалобу, Да. Возьмите. Давай. Они должны нажать. Нажмите, выпустите человека, пожалуйста. Ваш голос на них лучше подъяснил. можно выйти? Сотрудники полиции, ну выпустите свою коллегу. Вы кто? Я член участковой избирательной комиссии номер 29-93 с правом совещать глава города. Василий Алексей Алексеевич, меня зовут. Можно мне? Смотрите, второй. <смех> Давайте, 23.36, 22 декабря 2013 года, Солнечный город. Средственно избирательное комиссия. 11 минут назад мы начали отпускать и в принципе, всех запустили тех членов Уэй, которые приехали с Каиба. С Каиба. Давай. Ну, видимо, да, их здесь было много, они уже тут мини-бунт решили устроить. Засчитали, догосили, спустили. Да. Без Каиба тоже обещали скоро пустить, но через другой вход. Давай. Obrigado. Сразу не Взял и там Да. А куда сетей? Ну там еще никто не включает. Так, ну я заканчиваю. Сейчас один тридцать три, декабря 2014 года Евгений Федян, территориальной избирательной комиссии Ланоченагорского района Московской области.